Всем здарова, с вами Гидра 94. Сегодня с нас реакция на Мармока. Хорошие игры номер 20. Баги, приколы, файлы. Судя по всему, тут будет м -м, портал задействован еще как-то. Возможно, vr овский Суть по превью. Ладно, дайте смотреть. Было бы довольно забавно. О, Редл Тредем. новый дом. Второй. Иди сюда. Я нашел нам новый лагерь для нашей банды, ребят. А, обычный. <Stern> Просто да, хлеб какой-то. Я та нашел или как они называются? Таунхаус. Таунхаус? Мне нравится таунхаусы, они красивые у нас очень обычно. Это ПК-версия, да? Они с такими классными видами, они... Тут лоджия появляются. есть, мини-балкончики. Мини-балкончики. Это курятник вообще, по-моему. Что? Смущает его, мини. А, ш, а что такое? 25 лет с мини-членом ходил, и тут его засмущало слово мини. 25 лет, слышал это слово? Руинер? Красивый это... я беру. Красивый. Петушар. Че за отсыл как Дэнсайдерс? Забирайся да. в свой курятник, петушара. Я вот вместе с тобой извинился. Извини. На мармок, блин. Ту-ду-ту-ду-ду. Ту-ду-ду-ду ту ту ту ту ту ту мэри меня с собой. я приду сквозь злые ночи. Я ставлю за собой целую кучу. Что оставишь? Я оставлю. Я... я при... Ты меня сбил, Чепуха. Что, почему там упал? Вы что там делаете, я вас тут жду. Я приду туда, где ты, Нарисуешь в небе звезды, где... Лучший камер! ...солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты! Хочу сходить в махерскую и убить человека. Да какого хера? и сбросил меня просто. А кто его там скинул-то? Как соплю из носа. Да, что? Вы дадите мне нормально что? поразмышлять насчет убийства О -о -о -о. сегодня и пойти а постричься. Стой, стой. А как ты, а О, как? щенок, это моментальная карма. Сосать. Моментальная карма, да, для мормоха. Ибо нечего Слабо толкаться. много Намного еще ехать? Нет. Нет, тут, ну, сейчас будет А что такое шакал, будет. тебе скучно что ли? А? Тебя развеселить может быть немножечко в почку, а? Не-не, я хочу понять к нам ехать. Далеко ли нам ехать? Никому не скучно в этой игре. Разминулись. Да мне не скучно. Это правильный ответ. Богами забытый его Помнишь этот бар, Олег? Ты сюда к нам бухать торопился. Он нам бабу новую взял. Кто? Где? Ну неплохо. Кто будет мое. Блядь! все. с да Олег его, под... Блядь. Ходил Жона. женщину хотел. Все, конкуренты устранены. Иди сюда, дичь. На коне пытается заехать, блядь. пялишь? Хватит убивать на молотком. О, это покерный ой. стол, оказывается. Варина да. Олега сел. Да. А как сесть? Че, один стул только рабочий? <свист> Можно коленку ко мне. Опять что ли? <свист> а, тут окно есть, офигеть. Бля, а так сесть? Не знаю. Хули смотришь? <свист> что <свист> его? <свист> <свист> а, я... Джохан угробил его. Эти люди, сука, ходят по, -по, -по, -по, -по воде, бля, они. Почему? По воде. <свист> <свист> <свист> <свист> по, -по, по воде. О, <свист> oh, моя бежит мразь. And his name is John <свист> Да, хотя бы не сдох, и то хорошо, шляпа моя. Шляпу взять, ну, шляпу хочу взять. Шляпу взять хочу. Почему Мармок все я время шляпу, убивает Джохана? Да? Я хочу шляпу. Дай мне шляпу взять. Дай мне блядь, взять шляпу, ублюдок, блядь, блядь. Что вы делаете? Что за наруто, да, блядь? Что мы... я, Шляпу посыпались. Моя. О, блядь, какой высоко шляп, блядь. Что, блядь? Что, блядь? Что вот их удара по во время потасовок 10. Я сейчас уже забуду, из-за чего драка началась. Продолжаться вечно. Ладно, ударь меня один раз. Сейчас, блять. Пока отвлекся, да? Шляпу так и нельзя. Пом твоя шляпа. Так, все. А это нормально? Следующий. Ты вот оранжевый длинный будешь? Почему? Режим декоопа. похож на тебя, даже цвет оранжевый, как оформление твоего канала, и он длинный как ты. Бля, не знаю. А если нет? Да. Там ну, а, Атлас и Пиба, типа, он как назывался второй. Да, да, да ты вот это... длинный. Потолок потолок, это. вообще, по-моему, длинный как девочка вообще считалась. Странно, ты обожди. тоже, ты тоже <с просто ходишь на пол. Это расслабляет. Во, подожди, подожди, я хочу сделать так чтобы я мог ничего не делать, как бы летать просто. Ну, подожди. А, так на потолок и на пол просто. Во, во, во, во, во. А нет. Да, разгонщик через порталы. О, все нормально, да. поехали. Понял. Сделал жесть в воздухе. Блин, что? Что? Ты как говно же не сделал? Я помню, как кр круто так стоять в HTC-шке. Смотришь, У -у -у. просто пропасть. Да, просто пропасть. Ждать, нам надо вот к тем кнопкам как-то попасть, но я пока еще не понял как. Погоди, погоди. Вот давай, зайди в мой, зайди сначала так, в мой. Так с смы... Ага. А потом в полете поставь перед собой, чтобы сейчас обязательно будут друг подставлять, да? Да, я и Куда поставить? А, не знаю. Все нормально. Не, не, прыгай, прыгай, все хорошо. А, -а, -а мы еще более аутисты, чем ты. Блять. У тебя один выход. Какой? Нажми на кнопку. На какую? Дать вот пять? Не то пока. Просто помахай, да. Ч? А, ты про эти кнопки? Да вдвоем надо, по-моему. А, мы вдвоем до. Я знаю, что. Я понял? Сейчас, смотри, я тебе создам два портала, бичар. В смысле? Да конечно. Нахуя мне тот портал? Вот сейчас зайди в мой портал. Ах ты! ублюдина. О. Потупить С... не получилось, да? Куда ты? Я понял, сделать, чтобы ты я там портал я сделал! Это было ожидаю то, что он его поставит таким образом. Я не понимаю, я вроде как заходил в свой портал. хорошо, давай. Все улыбка две кнопки, и так тупят по долгу. Раз ты в моей не хочешь. Какой ты уебал, бля. Просто отъебись, да, я уже загинул, но тебе же тоже саму туда нужно. Ну я туда сейчас попаду быстро. Вот. Я попал сюда. Давай теперь ты прыгай сюда. В последний момент. Смотри, нам надо вместе так прыгать. Давай вместе блять, он... он. скользкий, блять. я да, его... Ч я Ч Чё... я. ничего не нажимаю! Да, вот там такие головки есть, да. двигатель придумал, смотри. как это остановить? О! Это закончилось, походу. Портал делаешь в этом мостике, он как бы барьером стоит. Да, убери, убери свои порталы. У меня нет портала. Убери. А, это мое все? Нет портала. Хорошо, я их там оставлю. Давай теперь как-то ты ко мне переберись. Не, Марин, нужен мост там. Смотри, нужен вот так мост. Тебе в жопу этот мост засунь, Нам нужно его сделать, чтобы он был под нами, когда мы будем прыгать. Понял или нет? Да. Так давай, убери это. Ладно. И заберись ко мне как-нибудь. О, вот так зайди. Давай, смотри, смотри. Нет, ну, можешь зайти там. Сейчас пять подстава где будет, да? Давай, помню, а, где? это красный. Где блядь? Где Прямо с самим собой находится. Где? Что? Что? Что Серьезно! <свят> Ты можешь понять это? Я думаю, то он синий и тут он... <свят> нахуйня. <свят> Я чуть мозг а -а -а. не сломал себе. Иди посмотри как это выглядит Просто посмотри, это невыносимо, блядь Со стороны мне Иди. интереснее за этим наблюдать Да ты просто приди и посмотри Ты постоянно в одном месте находишься, каждый раз Господи Я говорю, клянусь, пойди посмотри на это Это это пена сейчас пойдет Попробуй Иди сюда, подойди сюда Какой смешной придурок блядь Капец, это изия Капец, создай вот там портал вот где мой, давай. Вот! Теперь я тебе создам вот там портал и там портал. Зайди mm -hmm. в них. Mm -hmm. а, да. а я. И все? Не-не-не! Я опять. надо спускаться вниз, нет. Да, давай, ты мне нужен, нужно опять все сначала делать. Сбрось мне эту херню. Сотый, сука, раз. Так, давай вместе. Давай, мы еще три. 3, 2, 1. Поехали. Включаю на мост. Угу. Жду, пока ты отбежишь и дашь мне команду. Че там? Все а, или когда? Пап, Че да. Значит, отключаю мост. Прыгаю сам во второй раз. Все, я к тебе. Окей. Okay. Окей. Okay. Uh... Как пройти эту шляпу? Может. Я опять задел! А, что за бред! Прости, что задел? Прости меня, Аркаш. А, а депутат да, пропадает, попадает через это поле. Давай сразу кнопки, давай лови эту шнягу. Дай мне эту лупу за лупу, я уже знаю, что с ней делать. Ой, неважно, ну, неважно, было несложно. Точно справишься. Ну ладно. Оп. Ты ну, все-таки дашь мне... Ну ладно, тогда я пойду. Ну давай. Вс ⁇ да главное не еще ещё, по... который из порталов использовать. Да, да, да. Опа. И давай назад. Я вот... Да <с как? Что ты сделал? Я не знаю. Будешь, все в порядке было. А! А, блядь! Да, блядь, ёбаный куб, сука! Кубы еще летят. Да, блядь, сука! Да чё тут появляется, то пропадает. Я вспоминаю свои слова, ты точно справишься. На на на на на! Чё делаешь, дядь? Давай проходить уровень уже. Тут есть эти лазеры. Что? Смотри, чё могу. Ну да ты не обжигайтесь, не них, дотрагиваться. блять. Я живой, кстати. Сейчас мы это исправим. наверное, надо взять портал внизу, чтобы как бы в него прыгнуть и откуда-то вылететь. Вот чего. А, тебе же нравятся звездные Войны. Смотри, какие тут лазеры длинные, Да потрогай их. Кто быстрее, да? Ты еще не сдох? Я все понял. Что ты понял? Отъебись. Нихуя ты не понял. На. Что? Ну, все, ты, бля, вот <laughs> да, так вот туда направить бля, надо -то. -то. А мне весело. Как я тут оказался, блядь. Сука. Я а куда ты хочешь? Как я тут оказываюсь, блядь? Потому что мормок туда кидает. Подожди, мой оранжевый там. Что за бред? Я прыгаю, как я как я оказываюсь там? Как это работает? <свят> Потому что Мармок а, туда стреляет. Я... Подожди, подожди, я ничего не могу дублить. Неужели я он не, не понимает, что что? Нет. Просто ты не раздупляешь, что... Это что в этот же момент стреляет Мармок. Ну, как, а как? как? А как? <свят> а я в твой лечу, сука, уйдем От а <свят> Отъебись, дай прыгну в <свят> первый раз нормально. А я понял, я сам все сделаю. А где он? Ты где ты? Соси хуй, блядь. Да где ты? Так да, да, да. А, -а, -а, -а. а, -а, -а. <с toast> ну тогда на Белком на заднем полетел. Да, слушай, ты так меня за ним. Да, да, сукана. Не путь. Само убивается, да. Блять, дерьмова Я не вздох от этого. Да, вс ⁇ Смысл моей жизни потерян. Могу бесконечно так стать, как олень. Ну вообще нет, там, по-моему, хоть на это все равно должен умереть. Я могу даже курить, стать как олень. Я говорю, нужно умереть. Давай. Чётко. Чётко. А ты с какой начал? Я боюсь. Я боюсь. С любой. Начинай, поехали. Сволочь. <свят> Взял обратное <свят> поле это. <свят> Кусок босоком <-ка> просто. <свят> Офигеть, пачкать опять все стены тут. <свят> <свят> я пока попрыгаю, блядь. <свят> блядь. Нахуй ты, нахуй ты, нахуй ты, нахуй ты, Подставил его так. Я принял твою дуэт. К новой темой этой работы я официально объявляю выживание. <смех> а <Вот>. <смех> <смех> <смех> да, главное сдает пароль <смех> свои и фразочки. друзья, И как всегда, спасибо за просмотр. Здесь был грёбаный мормок и рубрика Хорошие игры. Увидимся в следующую пятницу, друзья. Всех с наступающим. Пока. Пока. Видео для длится дольше 15 минут. О, майкад мармок, ты шо, крейзи. <смех> Мне кажется, или у мармока с мрамочки. Трубак заходит в магазине сантехники. Сколько здесь холодного оружия? Труба какая-то. Ну, мне ролик зашел, мне понравился. Особенно вот именно часть, где про Портал, вот я играл в Портал, мне понравилась вот эта игра, головоломка. Конечно, там мультиплеер недалеко, это, коп недалеко прошел, но мне, мне понравилось это. Если вам понравился мой подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите, хотите, подписывайтесь на другие мои каналы в соцсети, подписывайтесь на Мармок, подписывайтесь на рассылку ВКонтакте, подписывайтесь на... Заговорился уже. И не забывайте оставлять комментарии под видео. До следующего видео.